Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал Рисуем с детьми. Сегодня мы с вами нарисуем карамельку из мультфильма Три кота. Для работы нам понадобится белый лист, у меня формата 4, краски куаш, кисточки две разной толщины, одна потоньше, другая потолще, палитра, стакан с водой и салфеточки, чтобы вытирать лишнюю влагу и краску с кисточек. У меня все готово. Давайте начинать. Смешаем мы с вами на палитре красный цвет и желтый. Желтого побольше. Получится оранжевый. Добавим немножко белого, чтобы у нас оранжевый цвет был чуть приглушенным. И рисуем большой круг. Это у нас будет голова карамельки. Далее ушки треугольные справа и слева внутри не закрашиваем оставляем маленькие треугольнички дальше мы берем с вами красный цвет и рисуем платьишко у карамельки закрашиваем Затем мы снова с вами берем оранжевый наш цвет, который мы смешали, и рисуем хвостик. Аккуратный овальный хвостик. Дальше мы берем коричневый цвет. И рисуем наши карамельки ручки и ножки. если точнее лапки. Это же у нас кошечка. Одна ножка у нас идет прямо, а другая немножечко так потянулась Карамелька у нас красивая ее, как валерина выставила ток. Дальше рисуем три полосочки на щечке. И на хвостике. Затем красным цветом красным гуашью рисуем яркий бантик на голове. Берем белый цвет и рисуем два кругах глаза нашей карамельки. перюшки. Смешиваем немножко красного и белого, получается нежно-розовый. И рисуем внутри ушки, закрашиваем. Затем берем зеленый гуашь. У нас карамелька в своей лапке держит веточку с листиками. Добавим зеленый немножко желтого, сделаем его более сочным и нарисуем лужайку. Добавим немножечко травы. Можно доненькой кисточкой нарисовать такие мазочки. Добавим немножко этого же светло-зеленого цвета на нашу веточку. Возьмем красную гуашь и нарисуем овал. Это у нас будущая божья коровка. Пока сохнет, берем черную гуашь и рисуем реснички и носик аккуратно овальни. Затем ротик. Усики. По три усика справа и слева. Добавим немного штрихов нашему бантику. Сделаем его объемным. И нарисуем маленькую черную головку нашей божьей коробки лапки точки и маленькие усики вот такая большая коробка у нас получилась теперь нарисуем черные зрачки наши карамельки чтобы глазки были живыми Закрасим ротик. Добавим полосочки на другой щечке, то я забыла. карамельку более яркой, а введем тоненькой кисточкой черным цветом. Вот такая милая. Всем спасибо за внимание. До свидания.